Координационная группа начала принимать посетителей в здании бывшего приватбанка по-советское. Здесь было оборудовано более просторное помещение, способное обеспечить быструю работу и комфортную обстановку как для сотрудников группы, так и для их посетителей. Уже первый день показал, насколько необходима эта структура. Желающих оформить пропуск собралось довольно много. Однако координаторы рассчитывают на то, что режим работы на расширенных площадях позволит увеличить пропускную способность центра. На сегодняшний день координационная группа сектора «С» до 300 человек в день. Создать комфортные условия для работников и посетителей центра выдачи пропусков помог город. Занимались предприниматели, давали материалы строительные, выполняли работы. Бюджет помог, бюджетные организации помогли, и мебель она вроде и старенькой, и компьютерами, и принтерами, и телефоны мы приобрели. Координационная группа работает по принципу тематических окон. Их в общественной приемной несколько. Справочная для физических и юридических лиц, для владельцев транспорта, окно военкомата и выдачи пропусков. Есть также кабинеты обработки документов и приема граждан по срочным вопросам. Сегодня эта правоохранительная структура занимается не только выдачей пропусков, но также помогает военкомату с вручением повесток. Основная задача любой силовой структуры и любых государственных установ, это обеспечить вопрос мобилизации. Здесь человек, подавая документы, будет получать повестку для выполнения своего долга перед Родиной. Потому что 50% приходящих сюда людей ⁇ это люди призывного возраста. Условия приема посетителей после ремонта дополнительных помещений однозначно стали лучше. А вот что касается срока оформления пропусков, то он по-прежнему остался двухнедельным, поскольку для проверки личности по базам силовых структур необходимо время. В финал конкурса вышло 6 педагогов: Елена Неветрова, музработник сада номер 16, Виктория Ильина воспитатель детсада колокольчик. Екатерина Гуртовая представляющая детский сад номер 27. Галина Боровая из 39-го детсада, Анна Костенко из садика номер 40. И Елена Майданюк воспитатель 49-го детского сада. На церемонии награждения конкурсантки представляли свои программы видения проблем обучения и воспитания детей, в котором каждый педагог постарался отразить свои методы работы с дошками на суджуре и зрителей были представлены практические наработки участников конкурса и творческие увлечения молодых специалистов. Воспитателей, которые окружают малышей в детском саду, можно смело назвать первыми учителями. Именно они открывают для малышей окружающий мир, читают сказки, проводят первые музыкальные и спортивные праздники. Через игру помогают детворе постигать науку человеческих отношений. Весь этот труд требует огромного терпения, преданности профессии и большой любви к детям. И хотя стаж работы у воспитателей еще совсем небольшой, молодые педагоги уже полностью осознали всю сложность выбранной профессии. Подводя результаты конкурса, по решению жюри, лучшим молодым специалистом дошкольного образовательного учреждения стала Елена Майданюк, воспитатель 49-го детского сада. Второе место досталось музыкальному руководителю «Ясли сада Кульбабка» Галине Боровой. А третье место разделили между собой сразу два воспитателя – Екатерина Гуртовая из садика номер 27 и Виктория Ильина, представляющая детсад «Колокольчик» финал конкурса вышли педагоги из городских школ Артемовска, Солидара и Часовьяра. Изначально за звание лучшего молодого специалиста боролось 14 учителей, но по итогам двух этапов в третий прошли лишь 9. Финалистам предстояло рассказать членам жюри, почему они выбрали именно эту профессию. Неважно, в какой форме был представлен рассказ конкурсантов. Главное, что всех объединяет любовь к детям и своему делу. И самое главное в работе педагога – найти подход к ребенку. Понять его душу, добиться доверия к себе. Тогда будет и взаимопонимание, и дисциплина, и знание. Профессия педагога требует полной самоотдачи. И здесь чем больше отдаешь, тем богаче становишься. Я педагог-организатор и горжусь этим. И пусть я только в самом начале своего профессионального пути, я верю, у меня все получится, ведь дорога селит, и идущий. Хотя молодые педагоги-финалисты на сегодняшний день имеют относительно небольшой опыт работы в профессии от трех месяцев до трех лет, но рядом с ними всегда есть опытные наставники и коллеги. И самое главное – любовь учеников. Приходя в школу и глядя на детей, я понимаю, что я им нужна, что они ждут от меня что-то неизвестное, необычного, интересного. Они рассказывают мне свои темницы, радуются за мной. сегодня для своих учеников я старший товарищ. Каждый из участников конкурса старался доказать, что важность профессии учителя нельзя переоценить. Это один из главных в жизни ребенка-наставников, который учит жить в коллективе, дает азы знаний и умений. Но любой педагог это не только профессионал, это обычный человек со своими интересами. Второй частью финального конкурса стали рассказы об увлечениях педагогов. Кто-то из молодых учителей пишет стихи, поет, танцует, другие занимаются рукоделием, компьютерной графикой и спортом. Суммирно Баллы по решению жюри лучшим молодым специалистом образования этого года стала Инна Пушкаренко, преподаватель информатики в общеобразовательной школе номер 5. Второе место досталось учителю истории и правоведения из второй школы Алисе Воронской. И третье место заняла Алена Бойко, педагог по физической культуре общеобразовательной школы номер 9. Победители и все финалисты конкурса были отмечены грамотами от городского отдела образования. Что касается слухов, которые в настоящий момент, к сожалению, среди жителей громады распространяются о каком-то невероятном количестве изнасилований с участием военнослужащих, которые произошли в городе. Данная информация не соответствует действительности. Даже взять период с начала этого года по сегодняшний день, ни одного такого факта в Артемовском городе не зарегистрировано. Для охраны общественного порядка в Артемовске сегодня в городе созданы совместные наряды милиции и военных. Значит, ежедневно перед заступлением данного усиленного наряда на маршрут проводится соответствующий инструктаж, доводится оперативная обстановка на территории обслуживания, ставятся задачи по предотвращению правонарушений в общественных местах и ориентируется личный состав на раскрытие преступлений по горячим следам. Довольно много в Артемовске сегодня переселенцев, 38 тысяч зарегистрировано, из них 5 проживает. Естественно, это все ложится на местный бюджет. Скажите, пожалуйста, помогает ли как-то областной и государственный бюджет городу? Областной бюджет помогает за счет спонсоров и волонтеров, помогают волонтеры, а государственного бюджета нам ни копейки не выделили. Сегодня мы ставим задачу всем субъектам, в том числе коммунальной собственности, посчитать, Затраты по энергоносителям, по общежитиям, по стадионам, по всем объектам, в том числе и гостиницам. Вопрос возмещения затрат. Эту задачу мы сейчас ставим перед правительством, когда подведем итоги за прошлый год и два месяца этого года. Все эти затраты лягут на местный бюджет? Да. Мы единственное будем просить у правительства компенсировать нам затраты, ну, общежитие ПЕД, МЕД, общежитие коммунальной собственности из хозяйствующих субъектов, которые предоставили помещение для проживания военнослужащим, МВД, силам национальной гвардии и так, далее, и так далее. Хотя бы компенсировали энергоносители, потому что очень жесткие бюджеты у всех как и у объектов городской коммунальной собственности, областной. И бизнес должен же тоже не страдать. Скажите, пожалуйста, все беспокойны тем, что здесь будет повышение цены на газ. Я знаю, в городе была принята программа «Теплый дом». Как она осуществляется в реальную жизнь и как она будет осуществляться в связи с таким повышением риски цены на газ? Донецкой области выделили 150 миллионов по соцэкономразвитию, из них... Мы отстояли пролоббировали несколько десятков объектов на сумму 32 миллиона. В том числе окончание утепления фасадов двух детских садов 54-55, ремонт кровель, общежитие Гаршина 44 и несколько водоводов, кровель. То есть мы в этом направлении работаем. И вчера я встречался с врачами без границ и... С директором департамента Красного Креста мы рассматривали еще два объекта. Это Гаршина-78, общежитие коммунальной собственности, и общежитие школы номер один, для того, чтобы начать проектные работы, посчитать смету и их восстанавливать для будущих переселенцев. Ну, насколько известно, долги по зарплатам растут. Вот у вас была делегация на днях, насколько я знаю, с электротехнического завода. Что-то в этом плане, вот, какие-то перспективы есть? Более Значит, у меня на приеме было три предприятия. коллектива, Представители трудовых коллективов трех предприятий. Завод «Победа труда», завод «ЕС Полимер» и завод «Электротехнический». Мы предметно вчера по каждому предприятию обсудили, по Победе труда завтра, мы там где-то в 11 или в 12 встречаемся. Катастрофическая ситуация. Значит, встречались с банками, встречались с налоговой, встречались с пенсионным. Сейчас обратимся к собственникам в телефонном режиме, я уже с ними говорил. Обратимся в фонд «Майна» для реализации части имущества или части объектов, для того, чтобы погасить людям долги по заработной плате. На этот раз к депутату Донецкого областного совета обратилась трое жителей Артемовска. Надежда Прусова – инвалид второй группы. Женщина решилась прийти на прием с просьбой оказать материальную помощь для приобретения медикаментов. Уже более 20 лет она болеет сахарным диабетом, а лекарства для лечения такого диагноза стоят очень дорого. Надежда Прусова – пенсионер, и средств для приобретения инсулина ей не хватает. Материальная помощь женщине была оказана. Следующей на приеме у Ардаша Дадашова побывала Раиса Золоторевская. Женщине 76 лет. Она пенсионер и имеет статус ребенка войны. Живет она одна мужа и сына женщина похоронила, но остались внуки и правнуки. Более года назад Раиса Золотаревская получила серьезные травмы в результате нападения на нее собаки. Пришлось провести несколько операций. Сейчас женщина проходит курс реабилитации, требующий дополнительных средств. И в этом ордаш Дадашоу оказал ей материальное содействие. Проблемы, связанные с лечением, привели к депутату и семью Камышанских. Их дочь Светлана – инвалид второй группы. Год назад девушка попала в ДТП, перенесла множество операций, но на ноги так и не встала. Сейчас родители Светланы Камышанской делают все возможное, лишь бы девушка не потеряла надежды. Вчера ее отправили в Киев на лечение, но денег у семьи на оплату курса не хватает. Каждым месяцем людей, записавшихся на прием к Кардашу Дадашову, становится все больше. Так и сегодня еще 9 человек пришли к депутату, дабы изложить свою проблему и записаться к нему на последующий прием. В основном к Кардашу Салиховичу обращаются самые слабозащищенные категории наших сограждан – пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки и безработные люди. Всем им нужна материальная помощь для приобретения медикаментов и продуктов. Теперь их обращения будут рассмотрены, и уже в следующем месяце Ардаш Дадашов намерен снова их принять в общественный приемной народного депутата Украины Сергей Сергея Клюева. Городской центр занятости располагает только официальной информацией о количестве безработных и наличии вакансий. Процессы же на теневом рынке труда развиваются самостоятельно. Если говорить о фиксированных цифрах, то больших изменений в сфере спроса и предложений на рабочую силу в городе и районе не наблюдается. На сегодняшний день артемовская служба занятости может предложить 71 вакансию. Требуется бухгалтеры, специалисты в районном управлении труда, технологические работники на предприятие Тавр Плюс. По одной-две вакансии есть на место слесаря ремонтника водителя, воспитателя, кухонного работника. В то же время состоят на учете и бухгалтеры, и водители, и продавцы и воспитатели. Однако, либо уровень квалификации рабочего не устраивает работодателя, либо претендентов на свободные рабочие места гораздо больше предлагаемых. В настоящее время в службе занятости состоит на учете 1670 человек, из них 199 переселенцев. По словам директора центра, пособия по безработице выплачиваются своевременно, а их размер зависит от многих факторов, в том числе и от страхового стажа. Размер пособия минимальный составляет 544 гривны. Это для тех граждан, которые... За последний год перед обращением в службу занятости имели страховой стаж менее 6 месяцев. И максимальное пособие около половиной тысяч. Это те граждане, которые за последний год предшествующие безработице работали 6 и более месяцев. Также по информации службы занятости, в прошлом году и начале этого документально, то есть по статье 40.1 сокращений на предприятия города и района не было, хотя количество работающего населения все же уменьшилось за счет увольнения по другим статьям Трудового кодекса. Статья 40.1 не используется активно работодателями, наверное, уже на протяжении трех лет, потому что эта статья влечет за собой выплату выходного пособия в размере средней заработной платы. Как правило, работодатель договаривается со своим работником о том, что друг друга они уже не устраивают, и увольняется работник по статье 36.1 по соглашению сторон. Примерно 90% обратившихся в центр занятости были уволены по двум основным причинам – по соглашению сторон и по окончанию срока трудового договора. Именно эти формулировки дают право безработному получать соответствующие пособия с первых дней регистрации в службе. Среди безработных по-прежнему больше женщин и молодых людей до 35 лет. В начале сессии депутаты почтили память погибших при обстреле 13 февраля Артемовцев. Подробно остановились и на теме пострадавших. Напомним, в результате обстрела восточной части города было повреждено 6 объектов инфраструктуры, включая школу и детский сад, а также 51 частный жилой дом. В итоге общий ущерб составил 2 миллиона 65 тысяч гривен, в том числе по частному сектору 247 тысяч. В настоящее время законодательство не предусматривает средств вниз не из областного бюджетов на восстановление частных домов. Поэтому обязательства по оказанию помощи сегодня взял на себя местный бюджет. Для этого депутаты приняли соответствующее решение. Комплексную программу по соцзащите отдельных категорий граждан в Артемовске дополнили группой лиц, пострадавших от обстрелов города. А для оказания им материальной помощи из местной казны выделили 300 тысяч гривен. Порядок и график выплат будет рассмотрен на ближайшем исполкоме. Немаловажным итогом сессии стало принятие Принято решение о запрете в Артемовске продажи спиртных напитков военным. После обсуждения вопросов в депутатских комиссиях в документ внесли дополнение, а именно контроль за исполнением решения ложится на военную комендатуру и командование воинских подразделений в части правопорядка военнослужащих. Милиция также получила право контролировать запрет. Под пристальное внимание правоохранителей теперь попадают торговые точки, продающие алкоголь. Депутаты приняли решение и о кадровых перестановках в исполкоме городского совета. Вместо Татьяны Петриенко заместителем городского головы была назначена Татьяна Кулиш, ранее работавшая в медицинском училище. Новый зам будет курировать социальную сферу города. Артемовск на чемпионате был представлен легкоатлетами детско юношеской спортивной школы и самой массовой командой, состоящей из 30 участников. Кроме артемовцев на соревнования также приехали спортсмены из Константиновки, Славенска, Дзержинска, Дебальцева и Артемовского района. Всего порядка 80 человек. На торжественное построение вышли все участники чемпионата. Их приветствовало руководство городского спорткомитета и областной школы Олимпийского резерва, которая сегодня переезжает в Артемовск. К сожалению, многие легкоатлеты не смогли приехать на этот зимний чемпионат. К тому же не все команды были полными, поэтому проводилось только личное первенство среди юношей и девушек двух возрастных групп 98 99 года годов рождения, а также 2000-го и моложе. Программа соревнований включала все виды, характерные для зимнего чемпионата, а именно бег на 60 метров, гладкие с барьерами, а также на дистанции 200, 400, полторы и три тысячи метров. Кроме беговых дисциплин были прыжки в длину, тройную, высоту и толкание ядра. В целом же в этом году в Артемовские легкоатлетические соревнования будут проводиться довольно часто. Игорь Казимир, Пол Олимпийского резерва. А, Что -то там по... То -то, это там мероприятие поется. Они давать? вот, да, они этого сюда и приглашены. Зимний чемпионат по легкой атлетике прошел в течение одного дня пятницы. Его результаты стали для наших артемовских спортсменов довольно успешными. Ребята завоевали 21 первых мест и по 8 вторых и третьих. Наиболее отличились Артемовцы Данил Горбенко, Артем Перепелятник, Екатерина Мальцева и Таисия Краснокутская. Они выиграли по два призовых места. Все 15 лет этим дружным песенным коллективом руководит Светлана Сидоренко. Хотя сам состав периодически менялся, но неизменным остается одно – «Элегия» объединяет настоящих преданных ценителей вокального творчества. Небольшой вокальный ансамбль с поэтическим названием «Элегия» образовался в 1999 году в музыкальной школе номер 4. Визитной карточкой коллектива стала классическое пение акапелла. Шли годы, репертуар расширялся, к нему добавлялись произведения современных авторов, народная и духовная музыка. В 2002 году соседние первая и четвертая школы объединились. В коллектив пришли новые участники, и вокальный ансамбль превратился в камерный хор. Творческая атмосфера была настолько заразительна, что даже директор школы искусств не смогла устоять. И с удовольствием поет в коллективе и сегодня. ее изнутри. Разнообразная легия, как современности, от классики, народных песен. Такая же она вся разная. Вы не представляете, это просто, которые живет своей жизнью, у которой свои праздники, любят друг друга. Показывается, как в репертуаре все разно Молодость, это и мудрость свежедумие. Очень благодарна вам за загадку. Мечту мы обязательно, чтобы учиться, чтобы религия множила. Чтобы появлялась молодежь. Рочество Ива... Светланы Ивановны буять такими же красками сейчас. Не бойтесь, Дарьевского. В 2006 году камерному хору «Элегия» было присвоено название «Народный аматорский коллектив». В 2010 он стал лауреатом международного конкурса «Золотой орфей», а в 2012 победителем «Созвездия Святогорья». Творчество «Элегии» хорошо знают и любят в городе. Артистов коллектива всегда тепло и радушно принимают в ДК, библиотеках, музеи. Слышишь, слышать дети шутки любят, и все что и прибирали и на юбилейном концерте Легия принимала поздравления от городской власти и учреждений культуры Артемовска и района. Творческих успехов камерному хору пожелали коллеги и друзья. Теплые видеообращения из разных стран прислали и бывшие участники вокального ансамбля. Юбилейным концертом творчество «Элегия» не заканчивается. Впереди новые поездки, конкурсы, слушатели и, конечно, песни. В пятницу особого ажиотажа на рынке не наблюдалось. А самыми горячими днями по наплыву покупателей была середина недели. Сегодня спрос спал, а вот выросшие цены таковыми и остались. Дефицита с продуктами сейчас на рынке нет, но их стоимость просто шокирует. За неделю сахар, гречка и рис выросли в цене в два раза. Так, еще в начале недели килограмм сахара можно было купить за 10-11 гривен. Теперь же любителям, к примеру, сладкого чая придется отдать за сахар 24 гривны. Еще в начале недели за килограмм гречки продавцы просили 11 гривен. Теперь на ценниках красуется вот эта цена – 22 гривны за кило. Чуть меньше подорожал рис – с 22 до 27 гривен. Артемовские хозяйки, естественно, поспешили запастись и мукой, которая за неделю поднялась в цене на 5-6 гривен, и сегодня за двухкилограммовый пакет муки продавцы просят 22 гривны. Не меньшим спросом пользовались и макаронные изделия, которые в среднем выросли на 3 гривны. Сейчас их стоимость составляет 16 гривен и выше. Все зависит от вида и сорта муки. Не особо выросли в цене пока что горох, пшеничная и овсяная каша. На этой неделе заметно подорожало и растительное масло. К субботе в супермаркетах и магазинах Артемаска цены на него колебались от 25 до 32 гривен за литр. А вот на рынке к выходным можно было купить подсолнечное масло за 23 гривны. Однако его стоимость зависит от марки и производителя. Сегодня на автостанции Артемовска по мере возможности восстанавливают прежние маршруты и вводят новые рейсы. Так, с понедельника начал курсировать автобус на Попасную. Также вышел в рейс маршрут Харьков-Снежное, следующий через Харциск, Зугреш, Шактерск и Торес. Открыты дополнительные направления в Россию на Санкт-Петербург и Краснодар через Ростов-на-Дону. Увеличилось и количество маршрутов на Донецк и Горловку. Но диспетчеры напоминают, что пассажирам, следующим в этих направлениях, при себе обязательно нужно иметь специальный пропуск. По остаются закрытыми маршруты до Мариуполя, Дебальцева и Луганска. Однако в некоторые города Луганской области, Северодонецк и Лисичанск продолжает планово осуществляться транспортное сообщение. В ближайшее время планируется запуск маршрута на Одессу. Движение и расписание автобусов может поменяться в любой момент, равно как и цены, идущие вслед за стоимостью топлива. Поэтому диспетчеры советуют заранее побеспокоиться о намечаемых поездках. В железнодорожном сообщении Артемовска также произошли некие изменения. Теперь поезд Артемовск-Харьков отправляется с нашей станции ежедневно в 17.40. Без изменений курсируют электрички Курдюмовка-Красный Лиман и Курдюмовка-Светогорск. По-прежнему уехать на Киев и Одессу можно только из Константиновки. Но и тут без перемен не обошлось. С этой недели поезд Константиновка-Киев будет отправляться в 20.50. А Киев-Одесса будет оставаться в ходу только до 28 февраля. Цены на билеты пока останутся прежними. Никаких распоряжений об увеличении проезда не поступало, утверждают диспетчеры. Стоит отметить, что из нашего региона сегодня нет возможности выехать по железной дороге в Россию и Крым. Ранее следовавшие из Константиновки поезда в этих направлениях отменены.